итак приветствую вас друзья, козерожки очень жарко очень тяжело сегодня работать но я постараюсь нам нужно сделать для вас прогноз на период с 27 июня по 20 1 июля в это время венера будет двигаться по вашему символическому восьмому дому по льву лев отвечает ну в вашем случае для вас за чужие деньги за секс за опасные ситуации Ну сама по себе венера во льве она очень активная очень темпераментная жарко она красиво ухаживает она красиво показывает свои чувства благородная Здесь у вас уже с 11 числа находится Марс, с 11 июня. И я думаю, что тема, связанная с, с, с чужими деньгами, она для вас уже давно активна. Вероятнее всего, кому-то из вас приходится одалживать, кто-то вам помогает материально, потому что во втором вашем доме, связанном с вашими ресурсами, находится Сатурн, причем еще и ретроградный. Сатурн, где бы он ни находился, он всегда дает некоторое приторможение и дает нехватку этих ресурсов. А плюс еще и в ретроградном движении он тем более замедляет поступление материальных средств в вашем случае. Поэтому вам приходится как-то выкручиваться. И до сих пор у вас это получалось, но ну, а плюс Венера, которая появится на помощь Марсу в самом доме, она будет вам помогать. Ну давайте посмотрим. Всем вы вступите в этот период. Я могу сказать, что начало этого периода где-то до числа 13 будет несколько напряженным, а после 13 уже все аспекты станут более гармоничные и выровняется эмоциональная сторона плюс физическая. Что, на что бы мне хотелось обратить внимание с 29 по 30 обратите внимание, Марс будет находиться вот в оппозиции к Сатурну это возможны материальные траты, будьте осторожны экономьте, экономьте свои денежки, вы же практичные люди а вам будет хотеться наоборот как-то потратить лишнего Потратите, а потом будет не хватать не надейтесь на авось 6 по 7 венера будет идти на соединение с марсом давайте сейчас посмотрим так 6 по 7 7 0 7 будет образовывать дополнительно аспект к сатурну то есть финансовые траты усугубляются положение но Возможно, помощь от ваших любовников, от ваших спонсоров, от ваших партнеров. То есть денежки вам будут подкидывать. 6-7 число и даже еще и 8 может проиграться. Но 7-8 здесь у вас идет аспект на Уран в пятом доме. Пятый дом это дети, это любовь, это хобби, это развлечение. То есть деньги на развлечения деньги на детей. Вот будет некая необходимость. Поэтому постарайтесь все очень грамотно скорректировать, спланировать так, чтобы вам хватило. С 9 по 13 марта соединится, вот он красавчик соединится с Венерой. Шикарный период. Марс ⁇ это мужское начало, Венера женская. Вместе в соединении они образуют харизматичный аспект, который придаст вам сексуальности, уверенности в себе, умение производить на других впечатления. Также может вам принести партнеров, но партнеры эти будут, знаете, такие огненные красавцы, но вряд ли с дальними перспективами, с на будущее. Благоприятные с, 13, с 9 по 13 время для сделок финансовых, для каких-то встреч, развлечений, свиданий, знакомств. Но только в качестве флирта. Также обратите внимание на новолуние, которое состоится 10 числа в вашем знаке. Ну, будет да в знаке Козерог, если я не ошибаюсь. Сейчас я все-таки проверю. По-моему, да, в Козероге. Или в Раке. А, в раке, да, извиняюсь, не в Козероге, а в раке. Новолуние в раке, оно будет в вашем доме партнерство с очень хорошими, приятными, позитивными, зелеными, гармоничными аспектами. Вы знаете, этот день будет хорош для встреч. Для встреч, для любовных встреч, да, в принципе, для любых. Очень хороший, такой благоприятный эмоциональный настрой, какие-то короткие, приятные поездки, встречи с людьми, которых вы давно хорошо знаете, очень приятно пройдет. С 11 числа Меркурий перейдет враг. Меркурий, вот он, красавчик, он связан с общением, с контактами, короткими, с поездками, с путешествиями, с передачей информации. Конечно же, когда он перейдет в ваш символический дом партнерства, он придаст вам, знаете, некоторую мягкость в характере в голосе, в желании на, ну, как-то наладить взаимоотношения со своими близкими, родными, как-то потянет на родину, потянет к семье, гармонизировать вокруг себя обстановочку. В общем-то, приятный будет, очень хороший Меркурий. С 14 по 16. Будет жесткая позиция от вашего Плутона к Солнцу в зоне партнерства. Ну, тут такое дело. Я могу сказать, что вы можете в этот период поддавливать на своих партнеров. Будет желание как-то их, знаете, немножко приструнить, заставить их поступать так, как вам выгодно, так, как вам удобно. Ну, в целом, сам, в целом, сам по себе период неплохой до 22 числа вас потянет на отдых, почувствуете упадок сил, не захочется работать, захочется как-то больше переключиться, какие-то приятные эмоции, какие-то приятные события в своей жизни. Ближе к концу периода может возникнуть Соблазн Соблазн будет связан с вашей работой Обратите на это внимание Сейчас вот посмотрим 21 Что вас соблазнит Вот он четкий идет Квадрат от Венеры К Лилит Лилит у вас будет да, в работе Работа и здесь поездки Что-то дальнее Может быть вас будет Кто-то соблазнять на какую-то дорогу На путешествие но здесь, может быть, оно оказаться лишним. Но, поскольку Лилит – это все-таки точка искушения. Может быть, и отдохнуть толком не получится, и, и поработать тоже, если нужно будет для этого ехать в командировку. Ну что ж, с астрологией мы на сегодня закончили. Сейчас мы приступим к прогнозу на Таро. Итак, сейчас приступим, посмотрим, что вам подскажут карты, как вас будут воспринимать окружающие в ближайшее время давайте посмотрим представители знака Зодиака Козерог с 27 июня по 21 июля пока Венера будет проходить по знаку Зодиака Лев какое вы будете производить впечатление Так, ну вы будете достаточно ровными эмоционально сдержанными и вы знаете, с вами даже будет приятно иметь дело так будете мало реагировать на все происходящее. Дальше, что у вас будет с финансами? Ну, здесь с финансами у вас, в принципе, смотрите, одно из двух. Либо у вас получится удержать свои позиции, либо стабильность, либо они будут зависеть от некого, от некого важного, авторитетного лица в вашей жизни. Это может быть руководитель, муж, отец, ну, какой-то человек. Теперь по поводу взаимоотношений дома в семье. Здесь, возможно, интересные какие-то события для девочек, связанные с королем Пентаклей. Ой, извините, король Жезлов, это очень активный король. Вот он, он, он может вам, знаете, он вам идет как подарок, он может вам помогать немножечко вот по тузу Пентаклей. Радовать вас, может какие-то поездочки для вас организовать приятные. Если вы мужчина, то у вас здесь вот барышня, для которой вы будете организовывать какие-то приятные мероприятия, подарочки. Мужчина темпераментный, огненный, это Лев, Стрелец или Овен. Хорошо, давайте посмотрим, что в принципе ожидает в любви представители знака Зодиака Козерог. Да, еще возможные покупки для дома, для семьи. Или вот дорога как подарок, путешествие как подарок. Ой, тут у вас вообще радости, счастье, солнышко. Радуетесь, с кем-то у вас удачное воссоединение, знакомство. Ну, знаете, такое впечатление, что человека, о которого вы мечтали, наконец-то у вас получается с ним вместе встретиться, вместе соединиться. Также это актуально для тех, у кого человек находится далеко далеко, за границей, например, или в другом городе, здесь идет расширение ваших возможностей с ним по миру, гармонизация взаимоотношений и, вы знаете, что-то такое очень приятное, наполненное движется к семье, даже так может быть. Что ожидает вас в работе, в карьере? Давайте посмотрим. Здесь у вас новые горизонты по двойке жезлов, здесь, возможные какие-то еще перспективы для вас. Будете рассматривать, с чем связаны эти перспективы. Смотрите, может что-то резко как-то разрушиться или возникнет форс-мажорная ситуация, когда вам придется принимать неожиданно, очень быстрое решение, но вы не будете знать, не будете четко понимать, что делать. Ситуация может быть связана с необходимостью быстрой помощи и быстрого поиска ресурсов ну я бы сказала, что для вас работа это такое напряженное место его нужно как-то так подстраховать теперь давайте спросим как здоровье будет у козерогов в течение ближайшего периода ну, у вас тут все отлично особенно если вы женщина то вообще тут стопроцентное здоровье до беременности, для кого это интересно ну и основной совет совет туз мечей, то есть вы должны принять решение не оставлять никакие ситуации запутанными и больше наверное как-то знаете, быть хладнокровными мыслить головой, меньше чувствами то есть принимать жесткие, жесткие решения то есть ничего не оставлять недоделанным, недосказанным полностью просветить все ситуации, которые будут складываться вокруг вас. Внести в них ясность. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз, прогноз для вас был полезен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Спасибо за то, что вы меня поддерживаете. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих прогнозах.